It's a modern um, uh, direction and uh, modern biomedical sciences and it uh, consists of four uh, important uh, points like Uh, tactic uh, therapeutic agents should have uh, tactic moieties like uh, and special peptides. It it's, uh, definitely should have uh, therapeutic agents like uh, toxin, radionuclides, uh, uh, antibiotic, uh, and um, others. It's uh, very good if uh, concurrently we can have an uh, opportunity for visualization, and especially wonderful if we have uh, opportunity to switch on and switch off uh, the agent of our interest. It's a different. Uh, important because uh, cancer cells uh, you, uh, here you can uh, see these cancer cells in the uh, microscope they are very very similar to normal cells and we should have a point which uh, uh, cancer cells are different from normal ones like this because he, uh, uh, uh, he, he was put on solution of magic grasses in his mother and he was Uh, absolutely stable for any of uh, the weapons uh, except this uh, this small so we we should have find, find the difference between normal cells and cancer cells and for this we have to have this attack points and to kill their only cancer cells, cells so The so, the main problem is uh, to do uh, the delivery of the agent with the lasting agent or toxic agent. That's to, uh, to a lot of two basic projects to solve this problem. The first one is traditionally, when we bind the antibody or any other avoidance for recognition to biochemical communication of proteins. And yeah, there is a new concept that we concept uh, developed, that developed in, in we our laboratory. Very briefly, I uh, show uh, uh, uh, our uh, efforts to solve the uh, problem, problem by, by the standard way. We designed uh, the, uh, the this condition mode in like a small format CFP. That includes a single chain-fragment variable. Dark pins, afibodi, etc. Using a special link in the toxin mode. And we have done uh, four different uh, kind of intoxications, um, like very, very dangerous, uh, horrible uh, pseudomonas uh, toxin A protein uh, photosensibilizes, rabotubles, parmines and uh, radium glands. Uh, today I very briefly will uh, show only two examples with uh, pseudomonas toxin and rabotubles and other areas uh, somebody will be interested. You can find the uh, information in this публикации лаборатории. Так что, чтобы увидеть эффекты токсичных агентов на раковые клетки, мы разработали... Можем ли мы выключить свет? У меня ряд слайдов. Возможно ли выключить? Спасибо большое. А еще можно ли выключить совсем? We have designed uh, the cancer cells, which were stably transfected with um, uh, protein Katyushka, which uh, produce um, uh, and um, uh, with um, uh, 630 nanometers. It's a very bright right fluorescence, so we can observe the cancer cells in, uh, directly. We uh, we uh, have evidence that these cancer cells. This is nuclear uh, uh, stained with Hertz's, cancer cells have a very big uh, nuclei, and we confirmed that these cancer cells preserve their special um, uh, on target on the, the 2 Пожалуйста, uh, не надо больше играть, выключите свет, пожалуйста. Вы знаете, я отвечаю за аудиторию, она должна увидеть слайды. Um, so it's very important uh, to, have, to, uh, to have evidence that uh, cancer cells preserve their morphology, so this CO2 agent on uh, target on the surface of the cancer cells. And it um, uh, us, gave us the opportunities to see uh, the cancer cells uh, in alive animals. Um, this is um, animal. This, unlike a mouse, which were uh, inoculated with cancer cells here before uh, uh, injection of cancer cells, is 15 days, 19 days, and 22 days after inoculation. So it's a really good opportunity to observe the uh, tumor growing. And we tested, uh, using this, um, uh, our designed uh, cancer cells, we tested uh, um, uh, immunotoxic, which were designed this targeting moiety, DARPIN, it's a new, uh, new, uh, new generation of scaffolds, which is um, uh, now is as the substituted antibodies, they have the same opportunity to recognize cancer cells. But uh, it's very good for biotechnological bio production. So it's Darphin, it's targeted moiety, and this pseudomonas exotoxin A. Here we see this is a scale. It's a small amount of cancer cells, a big amount of cancer cells, and we can see the uh, tumor growing uh, when we introduced only buffer. So we can see this unlucky vas with very big uh, amount of tumor cells. And here it was um, our treatment, our therapy, which we used Darpine with Psevedon's Exoxyn A. We, uh, you can see that it's, uh, the effect is really dramatic, it's very good. Another example is using uh, the same DARPin, the same antibody uh, instead of antibodies, this uh, recognition moiety, with uh, two types of radionuclides and two uh, different uh, two different uh, approaches to add uh, different uh, um, radionuclides. After me, it will be Professor Talmachev. He will present a very, very interesting talk. And so I don't want to speak a lot about this. I just only to draw your attention. The big difference in the biodistribution and accumulation in tumors here is here, these tumors here, this one, and this is undesirable um, accumulation in the uh, alive organs. So uh, you should, uh, what we should learn from this, um, uh, this cartoon, we should learn that the uh, targeted delivery is not very simple uh, task. Uh, if uh, there is a uh, natural antibody, and this is what we have done uh, to, to get a really good agent for the uh, targeted delivery, it's not easy and uh, the uh, cartoon is funny, but uh, the, our work is not, uh, not like it's really heavy. So, now I uh, move to the a new concept um, uh, which we designed in our laboratory, it's self-assembly of targeted and, and active modules and the Lego bricks using the protein complex Barnais-Barstar. Uh, Barnais-Barstar uh, gave us an um, opportunity to, uh, to play with a um, uh, set of um, modules Uh, and <clears throat> uh, using these models, we can change the composition very easy, and the synthesis can be uh, can be done directly before use. Barney is small, um, a small enzyme; it's very stable. You can boil this uh, enzyme, and after um, cooling, it will uh, recover his original folding. So it's really stable, and Barney is a natural inhibitor. Barsta. And they too, uh, these two proteins uh, make a very, very tight complex with um, unbelievable good uh, constant affinity, 10 minus 14. Only streptavidin-biotein uh, system can uh, compete with this, uh, with this model. And uh, what is especially interesting for the investigator, um, the Barnees and Barstar, This work, there is the interface of the interaction. They have um, the N and C termini of the both molecules outside uh, of the, this interface. So it is predisposed a very good opportunity to make uh, by genetic engineering way uh, the uh, constructs of um, interest. Uh, what kind of problem can we um, solve uh, using this system? Um, when we go from this uh, natural format of antibodies, this full size of antibodies for example, to this single chain framework variable, this mini antibody format, we uh, immediately faced uh, two problems. The first one, we uh, lose the uh, valency of the antibody because the natural product has two valency. And it's important because the antibody binds to cancer cells with two arms, and this is only one arm. So it's a big problem. Immediately we lose affinity, or better to say, avidity of complex. And the second problem is is renal cutoff size. What it means? If we inject it, we have designed the constructs with molecular mass 40, 80, 130 kilodalton and this cartoon presents undesirable kidney uptake. Uh, if we have the molecules less than um, uh, 6.5 nanometer, in the uh, comparison with the uh, globular protein, it's uh, approximately 60, uh, 65 kilodaltons, it immediately go into the kidney uh, using this glomerular filtration. So, uh, we should, um, should overcome this, this size, but the size of this um, uh, recognition moiety is only 30 kilodalton, so it's immediately going to the kidney. So, using our system, we can uh, overcome these uh, two, uh, two problems in parallel. What can what, uh, we do? Uh, this is an antibody moiety, a small formate of the 30 kilodalton, we add uh, using this uh, special uh, flexible linker to Barnase. Then we have Barsta Bar star with another, uh, um, another uh, molecule of antibody, and such a way we have designed we can design this bivalent uh, complex with molecular uh, increasing molecular mass. You have not one barney's but two ones. We can uh, add even more. Uh, antibody to this complex, and we can you can have this uh, three-valent complex with even more uh, better molecular mass. It was uh, designed using this uh, antibody, which uh, very widely used in the clinical practice. is the uh, Herceptin or Trastuzumab. Each year, it's uh, it's commercial available. more than uh, six billion, uh, six billion, six billion dollars. Billion of dollars. Of so we use this uh, small This one. We add uh, a special peptide which can accept in such a way we have set of the more valent blocks, and assembling two of them provide us with divalent coins with 80-kilometer mass. And uh three ah, this uh blocks, provide us with, with uh hundred It's all already it compared uh, with the mass of the natural natural original nature antibody, antibody, which mass is uh hundred and fifty even six uh, в Борисе который в природе не существует. И в АТФ за blood ratio. Uh, в нашем Библии. So it's directly rational design. нас, предоставить нам хорошие результаты, хорошие характеристики. потому что там был очень симпатичного и соотношение есть опросу. И теперь на партии, что профессор Звеген, который Верите, что в настоящее время уголечиваются основные из в качестве моду, и как раз из таких Это такие памятники, это детские парковки, в полезная and, uh, нагрузка. Special, uh, Mrs. давайте в конце я покажу вам позже наши последние э, публикации, когда мы используем лекарство. вот такого <вот> рода подход. я и это лучшие примеры были показаны для такого рода в качестве золотого стандарта для и соответственно они для, для, для, для, для, для, для магнитной частицы это своего рода такое возрождение Новые для медицинских, новые работы, в ее методике медицинского дизайна, в ее методике медицинского дизайна, в ее методике Также дизайна, в ее методике медицинского дизайна, в ее методике медицинского дизайна, соответственно группы сделали конструкции: это конструкция магнитные постоянная и дальше части -то, группы и соответствующие центростремительные точки, я в таких следах копаю точечные углы Допустим. и это было что если Мы начинаем смягчать движение этих конструкторов. раковые эффект макуум их в на грани этих структур. Таким образом, видите, под ярким светом, либо в режиме флуоресценции. Второй пример – это использование коллоида золота. Некоторые говорят, зо... на золотом называть, но когда учился студентом в Московском государственном, мы тогда называли это коллоидным золотом. Коллоидные частички 10-нанометровых диаметров покрываем его барн стар, используем барни и добавляем эти антираковые антихуду, антитела. И в этом исследовании мы хотим увидеть отслеживая движение перемещения лекарств в раковой клеточке. Вот мы наблюдаем эту поверхность раковой клетки, каждая точка э, здесь это одна, э, одна частичка коллоидного золота, на поверхность и видим кластеры рецепторы R2 на поверхности 40 сантиградных он у нас невозможно гердит как только температуру добавляем до 70 градусов до 37 градусов по Цельсию эти конструкты в цитоплазме Таким образом начинает проявляться очень хороший слайд, поскольку мы видим, что наночастицы коллоидного золота аккумулированы в андозоме. тут мы видим э, проникновение этих наночастиц в цитоплазму. Во втором случае используем квантовые точки, так как мы помним о квантовых точках. Это очень популярно в биомедицинском применении, поэтому... Ну и достаточно большое количество спекуляций, размышлений о том, что малые квантовые точки могут очень хорошо интернализироваться в раковые клетки. Это истина. Мы использовали эти квантовые точки и наблюдаем очень хорошую аккумуляцию внутри раковых клеток. Это хорошо, но в то же самое время это очень большая ложь, потому что если используют не раковые клетки, а нормальные, это эффекты, там, мы будем испытывать получать такие же. Поэтому нам нужно избегать не такого нежелательного аккумулирования в нормальных клетках. Барнстара добавили и тут уже и получили а, очень неплохие. В 300-500 раз меньше нежелательной аккумуляции в нормальных клетках. Но как только мы добавляем второй слой, Барниз и антираковые, Антитела мы начинаем наблюдать э, такую очень специфическую аккумуляцию на поверхности раковых клеток и начинает демонстрировать, каким образом данный модуль Барни из Барнистар может помочь избегать, с одной стороны, э, проникновения нормальной клетки и доставки только до раковых. Данный пример... В случае динамического воздействия я, одно из наших усилий было направлено на динамическую терапию, и мы использовали витамин В2, вот его формула, продукт, в котором встречается... Некоторые из них, возможно, в... потребили за завтраком. Ну и витамин В2, он это интересное возможность, представляет интересную возможность уничтожать раковые клетки. Почему потому что если рибофлавин, витамин В2, он его по... покрывается получает голубой, получается голубым светом, так, соответственно, получает отдельную молекулу кислорода, так и способствует. Но только на поверхности отдельного вида рака меланомы, потому что такое принятие принятии голубого света, попадая приблизительно 60 микрометров на поверхности более глубоко, не проникает. Таким образом, необходимо каким-то образом эту проблему преодолеть. Вот данный слайд показывает возможность использования света разной длины волны, проникновения в кожу. Это ультрафиолетовый, фиолетовый, зеленый, красный. И вы видите, что голубой только до 150 микрометров. Микрон – это очень небольшая дистанция, если же посмотрим на, на красный и инфракрасный свет, то понятно глубина больше. А проникновение, данный слайд показывает, что проникновение очень зависит от длины волны света. Поэтому мы вместе с профессором мы создали подобный конструкт UCNP UpConversion нанопортикл, основной частицы. Это новое поколение наночастиц, которые способны поглощать инфракрасный, например, 975 нанометров. И использование различных механизмов. Они могут генерировать нам голубой свет. И что дальше может получаться рибофлавина, витамином b2 после чего генерировать такой э, синглетный отдельный молекул кислорода вот это было продемонстрировано вот на мышах вот соответственно сигнал флавинного мононуклеотида рибофлавин b2 и вот здесь же видите соответствующие NCNP F э, в том же положении что особенно хорошо было, то, что не был не только эффект визуализации, но и смерть. Вот это, к сожалению, вот эта мышка, которая не повезло, вот у нее опухоль. Очень хороший наш док друг, доктор Хадыков, провел соответствующий эксперимент введения. И когда данная мышь подвергалась влиянию, воздействию конструкт, это, то показатели опухоли значит, снижались, давали очень хороший эффект. В отличие от ситуации, в которой такого воздействия не было, опухоли росла очень быстро. И здесь вот можете обратить ваше внимание на то, что это речь идет про 65 дней. Очень хороший результат, причем потому что длительный период воздействия Данное исследование есть однозначно, но отмечает только начало подобное. Работа в этом направлении на первые результаты кажется очень многообещающим. Сейчас позвольте перейти к последнему примеру, который будет рассмотрен в ходе моего доклада. Опять мы описываем вот эту парадигму современного состояния тираностики, онкотираностики. И... и и как и из предыдущего упоминания, необходимо помнить о том, что нам необходимо найти гибридные многофункциональные антираковые комплексы. В самом начале показывал пример с токсинами, когда мы ферменты... Соответствующий таксин, созданный, э, доставляемый, уничтожает рак биосинтезом РНК. Также показывал примеры с радионуклетами. И мы, используя UCNP, upconversion наночастицы, э, э, создали некий продукт э, 3 в 1. Э, наш э, подход, когда мы использовали такие UCNP наночастицы, которые были инкорпорированы забита эмита. Поверхность раковой клетки была покрыта даркопин, которая воспринималась как а экз... который способен не убивать этот токсин. Четыре функциональные на... конструкты. Первый вопрос, это радиоактивность и токсины антираковые частицы используя дарпины. Ну, и Вы видите, что и с, здесь и визуализация может быть предоставлена, поскольку они заметны, используя дальнекрасный или инфракрасному облучению, излучению. Позвольте продемонстрировать результаты, когда мы использовали обконверсионные нанофосфоры UCNP добавляли так соответствующий эффект Цито токсичный был очень прозрительный используем и радиоактивность и фтоксины давали нам 2200 раз более высокие Эффективность уничтожения раковых клеток, очень небольшая концентрация, видите, способна убивать раковые клетки. Ой, поразительный синергетический эффект. Данный слайд показывает нам, что нам не только один агент, но лучше объединить несколько одновременно. Теперь Барнейс, Барстар. Вот выглядит как универсальная платформа для применения энкотероностики. Мы использовали разные типы, как магнические, коллоидные золото биологические токсины, радиоактивность, биологические токсины, квантовые точки, флуоресцентные белки и многие другие. Вот. У нас и есть подтверждение того, что работает в большом количестве применений. Ну а тут хотелось бы, естественно. С большим удовольствием отметить и поблагодарить мою молодую команду в Институте биорганической химии. Российской Академии Наук у нас великолепное сотрудничество с профессором Владимиром Толмачевым из Швеции. Он как раз будет докладывать сразу после меня и профессором Звягином из Сиднейского университета. Он как раз создал великолепную лабораторию оптической терраностики в Нижегородском государственном университете. И самое интересное и часть результатов, которые я докладывал, как раз был ли достигнут и в сотрудничестве с двумя этими нашими очень хорошими коллегами. Большое спасибо за ваше внимание.